Здравствуйте, меня зовут Алина Наметова. Это одна из пяти уникальных тренировок, которые я разработала для женщин, желающих похудеть. За многие годы работы с женщинами я очень часто слышу о том, что плоский красивый живот – это трудная и недостижимая задача, или на это нужно тратить слишком много времени. Хочу вас в этом разубедить. Для того, чтобы получить плоский красивый живот, не обязательно целыми днями торчать в тренажерном зале. Вам достаточно заниматься всего 2-3 раза в неделю по 10 минут в день. И с помощью моих упражнений вы обязательно обретете красивые и плоский животик. Итак, мы приступаем к нашим упражнениям лежа на спине. Для этого мы садимся с вами на ягодицы, разворачиваемся и берем себя за одно колено. И напоминаю вам, что перед тренировкой нужно обязательно делать разминку. Это поможет вам разогреть ваши мышцы и запустить процесс сжигания жиров. Медленно отпускаемся вниз. Ноги ставим на ширину бедер, колени согнуты. Руки убираем на затылок. Первое упражнение это скручивание вверх. Мы будем подниматься вверх и отпускаться вниз. Подниматься вверх делать выдох и отпускаться вниз делать вдох. На два счета выдох и вниз вдох. Обратите внимание, пожалуйста, что когда вы поднимаете вверх, ваш живот остается плоским, он не надувается домиком. Мы отпускаемся вниз. Поднимаемся вверх, выдох. И вниз вдох. А теперь на каждый счет восемь раз. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. На семь счетов пружиним вверх. И семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Вниз. Семь. Шесть. 5, 4, 3, 2, 1, вниз, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, носом тянемся в потолок, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, хорошо, отдыхаем, и теперь мы поменяем положение рук, уберем ладони под ягодицы, Поясницу прижмем к полу, потянем два колена к груди и выпрямим ноги в потолок. Если у вас не получается до конца выпрямлять ноги, не надо этого делать. Пусть они будут согнутыми и вы их держите на том уровне, на котором вам удобно. Упражнение заключается в том, что мы будем попеременно отпускать правую и левую ногу параллельно полу. Поло мы не касаемся и возвращаемся обратно вниз отпускаем возвращаемся обратно на два счета вниз вниз вверх выдох вниз вниз вверх выдох вниз вниз вверх выдох вниз вниз на каждый счет пол амплитуды не старайтесь отпускать ногу практически до пола отпускайте ее на ту высоту на которую это возможно Хорошо, а теперь медленно, 4, 3, 2, держим, возвращаем в исходное положение, левая нога, 4, 3, 2, держим, возвращаем в исходное положение, стоп, отдыхаем. Следующее упражнение, это касание пальцев рук до пальцев ног, руки перед собой, и мы будем подниматься с вами вверх, чтобы дотронуться пальчиками рук, до пальцев ног. Так мы делаем три раза наверху. Три, два, один, вниз. Три, два, один. Вниз. Три, два, один. Вниз. Три, два, один. Продолжаем. Три, два, один. Вниз. Три, два, один. Вниз. Три, два, один. Вниз. 3, 2, 1, вниз. 3, 2, 1, еще также, 3, 2, 1, вниз, последний, 2, 1, хорошо, отдохнем. Во время тренировок на пресс я вам советую использовать тонизирующие средства, например турбослим фитнес. Это поможет вам ускорить процесс сжигания, а главное поможет вам во время тренировок справляться с физическими нагрузками. Во время своих тренировок я всегда использую турбослим фитнес. Давайте продолжим наш комплекс упражнений. Следующее упражнение это крис-кросс, подтягивание согнутого колена к груди. Первое мы поможем себе руками поменяем ногу, колено мы подтягиваем к груди, носом тянемся к колену, обратите внимание, что поясница у нас находится на полу, оторвали мы только лопатки. Продолжаем выполнять это упражнение на каждый счет, выдох сменяется вдохом. Обратите внимание, что с каждым выдохом я стараюсь максимально сделать свой живот плоским. Это дополнительная работа на мышцы живота. А теперь все то же самое выполняем без помощи рук. На каждый счет 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, продолжим 8, 7, 6, 5, 4. 3 2 1 а теперь стоп держим 3 2 поменяем держим 3 2 отдыхаем еще одно упражнение которое мы будем выполнять с помощью рук это растяжение по одной ноге мы выпрямляем две ноги в потолок пальцы ног на себя, руками возьмем себя за голень, отрываем лопатки от пола и так же как в предыдущем упражнении подтягиваем одну ногу к себе, вторую выпрямляем параллельно полу, на вдохе две ноги соединяем вместе и на выдохе поменяем, вдох две ноги вместе, выдох поменяем и давайте сразу начнем выполнять это упражнение без помощи рук, вдох и выдох. Вдох и смотрим на свой живот. Выдох. Выдыхаем весь воздух из живота. Добавим пружинку на выдохе нога к себе. Выдох, выдох, вдох. И выдох, выдох, вдох. И выдох, выдох, вдох. И выдох, выдох, выдох. на каждый счет. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох выдох еще восемь раз семь шесть пять четыре три два один хорошо два колена подтягиваем груди и перекатом поднимаемся в положение сидя теперь мы переходим к косым мышцам живота эту серию мы будем выполнять лежа на боку исходное положение ладонь под плечевой сустав Локоть лежит на полу. Я вам сейчас покажу легкий вариант этого упражнения. Ноги согнуты в коленных суставах. Колено и тазовые кости находятся на одной линии. Руку располагаете так, что чтобы удобно вам... на нее опираться. Вторую руку убираем на затылок. И само упражнение очень легкое. Вы будете подниматься вверх, отрывая тазовую косточку от пола и отпускаться вниз. Подниматься вверх. И отпускаться вниз это начальный вариант с которого я вам советую начинать чтобы научиться правильно выполнять это упражнение когда у вас начнется получается это упражнение мы будем делать его с выпрямленных ног одна нога ставится вперед другая назад все то же самое боковая поза планки и будем подниматься вверх и отпускаться вниз. Наверху делаем выдох, внизу, вдох. И выдох. Вдох. И наверху стоп. Держим. 4. три, два, 1. Хорошо. Отпускаемся вниз. И давайте сделаем все то же самое, но с другой стороны. Итак, легкий вариант. Согнутые колени. Колено, тазовые косточки находятся на одной линии, рука на затылок. Мы выталкиваем таз вверх и отпускаемся вниз. Поднимаемся вверх, делаем дугу из корпуса и отпускаемся вниз. Старайтесь, когда вы уже отпускаетесь вниз, бедром пола не касаться. Отлично. А теперь более сложный вариант. Одна нога вперед, другая назад, колени выпрямлены. Встаем. Отпускаемся вниз и начинаем поднимать корпус вверх. И вниз. Выдох. И вдох. Выдох. Вдох. И последний раз. Стоп. Держим. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Отпускаемся вниз и немного отдыхаем. Мы отлично с вами проработали мышцы пресса и сделали свои животики плоскими, упругими и красивыми. Я вам хочу напомнить, что после тренировки не стоит есть в течение двух часов, а если вы испытываете чувство голода, то лучше съешьте белковый диетический батончик или выпейте белковый диетический коктейль Turbo Slim. это поможет вам утолить голод. После своих тренировок я всегда пью коктейль диетический со вкусом клубники Turboslim. он мне очень нравится, а главное он усиливает эффект от моих тренировок. С вами была я Алина Наметова. Главное помните, что благодаря простым упражнениям, которые вам стоит выполнять всего по 10 минут 3 раза в неделю, вы получите красивую стройную фигуру. Станьте счастливыми, а главное здоровыми. Желаю вам счастья.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 Мы отпускаемся вниз поднимаемся вверх выдох и вниз вдох а теперь на каждый счет восемь раз 8 7 6 5 4 три два на семь счетов пружиним вверх и семь шесть 5 4 три два один вниз семь шесть 5 четыре три два один вниз семь шесть 5 четыре три два один носом тянемся в потолок семь шесть 5 четыре три два один хорошо отдыхаем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 эффект от моих тренировок. С вами была я, Алина Наметова. А главное, помните, что благодаря простым упражнениям, которые вам стоит выполнять всего по 10 минут три раза в неделю, вы получите красивую стройную фигуру. Станьте счастливыми, а главное здоровыми. Желаю вам счастья.